Друзья, я вам сегодня покажу замену клавиш английских. Ну, я тут просто как бы наклеечки наклеил. Гравировку не стал делать. Заказал просто вот такие клавиши. Я уже некоторые заменил. Сейчас давайте мы заменим любую из клавиш. Ну, вот у нас получается буковка У есть, да? Все очень просто делается. Вот такой шпателек у нас в наборе. Мы просто сюда поддеваем. удобно просто и отщелкиваем влево вот сейчас раз и сюда выталкиваем ее. все клавиша у нас уходит здесь такие усики вот здесь просто надо вот сюда ее вперед вот так вдеть чтобы впад встать и защелкаем все вуаля такая замена у нас это MacBook Pro 14 дюймов.